Всем привет! Это видео журнал, видео дневник, очередной мой выпуск, очередной выпуск. Сегодня без чая напился уже чая, не могу уже больше его пить. Вот а, говорил актуальное о главном, как всегда мой слоган, и пишу все одним дублем, без клейк, без врезок, без всего, все что есть на душе, на сердце, все делюсь с вами. Сегодня хочу поговорить о такой теме, что я понял за то время, когда я занимаюсь YouTube-каналом. У меня есть свой YouTube-канал, вы, собственно говоря, на нем. И я его веду недолго, с декабря месяца. С декабря, тут сколько тут, пять месяцев, сколько тут, декабрь, январь, февраль, март, апрель, да, 5 месяцев всего. Совсем ничего, даже вообще пока нету полгода. И я понял две вещи, которые хочу с вами поделиться. Думаю, видео будет очень полезно тем людям, которые непосредственно хотят сами... Завести свой видеоблог, снимать видео Потому что я смотрю мне уже сейчас Хотя у меня совсем ничего подписчиков то 600 человек, вообще ни о чем Но тем не менее, мне уже порядка 4-5 человек написало Сколько я зарабатываю на ютубе Даже еще не подключив монетизацию Вот И сколько я планирую зарабатывать Какие мои доходы, сложно это или несложно, И тому подобное Опять же, в силу того, что не уж такой уж я уж крутой ютубер, да, там с миллионами подписчиков, но две вещи, которые я понял точно и которые я хочу с вами поделиться. Раньше я этого не видел, то есть я на Ютубе, на Ютубе достаточно давно, где-то, наверное, с десант до 90 го 2008-2009 года то есть фактически как заработал youtube я на нем нахожусь но я на нем находился всегда в качестве потребителя контента то есть того человека который просто смотрит и не задумывается об обратной стороне картинки да а что стоит за той стороной картинки и вот решил сам завести свой youtube канал с декабря месяца стал это делать Пока Сокотт выпустил порядка 40 видео, относительно немного. Сейчас стараюсь выпускать видео там, каждый второй день или даже каждый первый. Сейчас сидим на карантине, дома делать нечего, вот сейчас вот записываю. И, собственно говоря, две вещи. Давайте начнем уже, хватит с прелюдий. Первая вещь для меня была неочевидная. Это, она заключается в том, что блогерство – это работа. Это полноценная, тяжелая, умственная работа. Опять же, разное есть блогерство, да, разное есть Кто-то занимается travel блогером да, обзор там гостиниц, каких-то там интересных наших стран заморских Кто-то делает обзоры на распаковку, да? кто-то делает пранки, кто-то делает обзоры на фильмы Но так или иначе, ребята, вот что я понял, это реально тяжелая работа То есть вот для того, чтобы мне свою регулярную рубрику, да, сделать выпуск мне нужно достаточно много времени для того, чтобы сначала придумать идею, потом э, эту идею оформить в сценарий, да? потом к этому сценарию значит, настроить все, выбрать, где этого я все буду снимать, настроить оборудование, прийти как актер, как приглашенный, так сказать, этот, э, сам себя пригласил да? перед камерой э, ведущий снять этот ролик, потом как монтажер все это дело смонтировать. Потом все это дело правильно SEO оптимизировать, настроить, выложить. И потом еще рекламу запустить. И когда ты все один, на разные совершенно фронта работ, это реально тяжело. Вот по моему опыту могу сказать лично для меня, что больше всего мне тяжелее всего дается, это монтаж. Вот не особо люблю я делать монтаж, не могу я быть профессионалом во всем. Вот сложнее всего дается монтаж. А больше всего времени занимает это написание сценария, даже не придумывание идеи. Идей на самом деле много. Просто вот сядь на диван, просто посмотрев в потолок, там 100 идей можно придумать, о чем можно снять интересное видео. Но вот составить грамотно сценарий, это тоже достаточно сложно, и этому я учусь. Я тоже нахожусь в процессе, вы не думайте, что я сейчас как какой-то гуру говорю, как надо. Нет, я сейчас просто делюсь своим, так сказать, вот жизненным наболевшим, да, что есть что это реально сложно. Мне всегда казалось, что, а что там? Взял видеокамеру, включил и просто наговорил. Наверное, да. Наверное, так можно было делать там в 2008 году, да, где-то там вот, может быть, еще даже в 2013 четырнадцатом году. Но с каждым днем на YouTube, да, приходит все больше и больше людей, приходят мощные команды, мощный продакшен, с которыми ты уже конкурировать не сможет не сможешь. То есть, если ты снимаешь ролик на какую-то тему один у себя дома э, с руки, да, и этот же, так, и на такую же тему ролика, значит, и на такую же тему ролик снимает профессиональная компания, профессиональная команда, да, у кого есть сценаристы, операторы, режиссеры, продюсеры есть, э, то, как говорится, тебе с ними э, ну, невозможно будет тягаться. И вот первое, что я понял, что это реально очень тяжелая работа. Следующая вещь, которую я понял в рамках этой, что эта работа, она на 24 часа в сутки. То есть вот раньше, когда я работал, да, вот и сейчас, когда вот я работаю как психолог, у меня есть время, когда я работаю когда я отдыхаю. Я понимаю, что где-то вот, где вот 6-7 часов вечера, все, на этом я заканчиваю, и я поехал домой, все. А тут получается, что даже дома, вот я лежу на диване и думаю, так, а что еще заснять, а какая идея, а как вот лучше камеру поставить, а как... И то есть это постоянный процесс, то есть фактически блогерство... Это не работа, это некий стиль жизни То есть я понимаю сейчас, что не получится вот так вот взять камеру Выпустить два ролика и при этом, опять же, ожидать, что ты будешь каким-то успешным Опять же, если бы на Ютубе да, или на той площадке, где вы собираетесь размещать ролики Нету серьезных игроков то, возможно, да, возможно, ваше видео с трясущимися руками, с телефона снятое, оно, в принципе, может и там миллион просмотров набрать. Но как только, вы, только, но как только появляется какая-то площадка новая, типа как вот TikTok, да, например, сейчас появилась, вот я больше, чем уверен, через там год-два туда тоже придет очень серьезный продакшн, и вы вот этими всякими 30-секундными роликами уже с ними не сможете конкурировать, потому что вы один, а их много, как минимум. И поэтому я понял также, что вот эта работа, она не работа, а это прям как вот... Э, стиль жизни, то есть ты постоянно находишься 24 часа, ты находишься постоянно в этой теме, у меня есть большая зеленая тетрадка, куда я пишу все свои идеи, все свое, вот что-то, какая-то идея пришла, ее нужно вот здесь вот картинку поменять, а здесь вот тему придумать, а здесь вот сделать рекламу, я постоянно, постоянно ее пишу, я просто каждый день с ней хожу, и вот э, я, например, раньше это не, не подозревал, когда мне добрые люди, Борис, привет, посоветовали, говорят, да ты сними блог, начинай снимай блог, это так весело, так здорово, типа столько времени, сколько захочешь, столько и будешь снимать. А это да, с одной стороны, с одной стороны, ты действительно можешь снять одно видео в месяц, можешь. Но просто надо смотреть на другую сторону, а что ты, как говорится, хочешь от этого. А понятное дело, что все мы, положа руку на сердце, мы хотим известность, популярность, заработок денег, да, какую-то славу. Мы все сюда за это пришли, то есть просто так вот снять видео, и положить свой домашний архив Я не смогу это делать каждый день Я, может быть, пару раз это сниму, мне это наскучит, я заброшу Но все же мы хотим славу, известность какой-то, да, вот уважение, почет какой-то Вот Мы же этого все хотим, так или иначе И, соответственно, если мы этого, мы этого хотим, то здесь уже не получится Снял видео на телефон, дрожащей рукой, и миллионов просмотров уже нет Получается, что тебе постоянно, постоянно, постоянно нужно выкладывать видео Я знаю ребят, которые выкладывают по три видео в день не в месяц, не в неделю, а каждый день они выкладывают по три видео Там, понятное дело, там команда людей работает Но вот сейчас, вот на, данную, на данный момент, я прошлую неделю выпускал каждый день по одному видео Я сделал семь видео, семь их выпустил и как бы я устал. Я прям чувствую, что я физически, я прям устал морально, все, что мне хочется отдохнуть. Но тоже я понимаю, что нет, слушай, ну нужно трудиться, ну нужно постоянно новые видео выпускать. Потому что вот эта вся слава, да, вот такая, она имеет очень интересное свойство. а заключается, Оно заключается в том, что тебя, как только ты уходишь с глаз, ты сразу же уходишь из поля зрения, как говорится, с глаз долой, с долой, сердце вон. Как только ты перестал маячить, про тебя сразу все забыли. Вот сразу. Сколько таких звезд. Все эти Гурченко, Кобзоны. Вот такая была звезда-звезда. С экрана ушла, все, сразу нет ее. Забыл, как ее зовут. Вот сейчас с Пугачевой то же самое будет. Уйдет, через, там, дв через два года уже забудем, какой зовут. зовут. Ну, Нехорошо, неплохо, это так и есть И, соответственно, чтобы быть успешным, тебе постоянно-постоянно нужно быть на связи Постоянно записывать ролики Чем больше, тем лучше Это первый момент Это первый момент Так, теперь поехали ко второму моменту Второй момент тоже немаловажный Я, например, этого не знал Я был очень неприятно удивлен Удивлен, я был даже поражен. Я узнал, что в нашей стране, я не буду говорить, знаете, про другие страны, про Америку, про Европу, я не знаю. Я не знаю, как там, я говорю по-русски, я записываю видео для русскоязычного человека, да, для, для моих сограждан, которые живут либо в России, либо русскоязычные, которые знают русский язык. И я понял, что вот русскоязычные граждане, да, вот скажем так, русскоязычные граждане, люди, которые живут в нашей стране, да, в России. В них очень много злобы, очень много злобы, я вообще не ожидал такого, вот это для меня нонсенс было У меня под видео, да, ну сколько там, ну 10, ну 20 комментариев, немного, под некоторыми вообще видео нет комментариев И я заметил, что очень много злобы людей, причем такой злобы, знаете, какой тут вот животный, совершенно необоснованный Один мне тут написал, у тебя там бусы, типа удавись своими бусами вот как бы вот, а, а, а, а как говорится, ну, у меня просто даже мысли нет, вот когда даже не знаю, как это комментировать. Вот, мне хотелось бы, чтобы человек вот пришел ко мне мне это в лицо сказал, чтобы я удавил себя. Вот, просто, ну, скажи мне об этом в лицо, что ты в комментариях э, строчишь что это. И вот что меня сильно очень поразило, вообще я, поскольку психолог, да, я умею работать своими чувствами, я успею себя успокаивать, поражает то, что это задевает, это действительно задевает. Я сегодня одного такого уникума вообще утром встал с плохим, плохим настроением, проспал сегодня, посмотрел опять комментарий какой-то, а, знаешь, вот и, и комментарий из разряда «сам дурак». Вот просто вот типа «ты, типа, ты плохой». Что плохое? Что именно плохой? В чем плохой? Как плохой? А почему плохой? А ты хороший тогда, получается? Объясни. Просто ты плохой и все. Понятное дело, что портится настроение. И у меня портится настроение. Я, например, не верю тем людям, которые говорят, что вы знаете, я вообще полностью независим от мнения людей, и мне вообще на них наплевать. Я таких не знаю. Серьезно. Возможно, да. Возможно, есть, некое тол... есть люди толстокожие, есть действительно, которым меньше на это обращает внимание. Но поскольку я не такой, все равно это задевает. И я вот удивился, что очень много вот такой вот необоснованной какой-то злобы. А, Украина. Украина, Майдан, революция гидности. Почему она произошла? Отчасти. Отчасти почему? Потому что я смею предположить, опять же, ребят, мое мнение, у вас оно может быть другое. Я не спорю. Вот реально, ну не спорю. Потому что на Украине, у украинцев, у них больше обособленности друг от друга, и у них больше неприязнь к чужому мнению. Я вот с 2014 года очень внимательно наблюдаю за тем, что происходит на Украине. И я понимаю, что люди там очень сложно допускают, что у человека может быть другое мнение. А соответственно, если я считаю, что мнение может быть только моё, а любого другого человека, обладающего другим мнением, я могу уничтожить, я вправе это. Тогда получается, а как ты не то что там государство построишь, как ты вот с соседями будешь работать, как говорится, общаться по, -по, -по, подъезду, по подъезду, вот с соседями, вот у меня есть соседи, да, перегорела лампочка Я говорю, ребят, давайте скинемся по 3 копейки и заменим лампочку, да, мы скидываемся, мы заменили Вот у нас, например, соседи хорошие, да, мы скинулись, каждая квартира где-то порядка по 115 тысяч рублей Мы скинулись лет 7-6 назад, где-то так, и мы сделали очень хороший ремонт наличничной клетке. В плитке все, хорошее освещение, картины висят везде. Очень классно, каждый скинулся, потому что, потому что есть некое такое вот общее сознание, что вот есть чужая точка зрения, есть другие люди, я здесь не один живу, но нужно еще подстраиваться по-другому и, и исследовать интересы другого. Кто-то чуть поменьше сдал, кто-то столько же сдал, да. Но так или иначе мы все вместе скооперировались, мы нашли решение, мы сделали классный хороший подъезд. Про, не, господи, не подъезд, а лестничную клетку. А когда у, тебя, у меня есть, да, вот друзья, знакомые на Украине, я вот когда тоже туда приезжаю, бываю там, удивляюсь иногда входишь в подъезд, все обосрано, обоссано, света нет, окна выбиты, все сплошные хуин, этот. Ра -ра -ра -ра хуями все, рас, все, все, все расписано, разрисовано, и хочешь сказать, ну неужели вы не можете по, ну, ну, по 3 копейки сброситься, ну реально 3 копейки, ну закрасьте в эти стены, вставьте в эту лампочку, это стекло вставьте. Нет, нет, нет, не получается. И в принципе, поскольку, мне кажется, это некая общая, наверное, тенденция у славян, потому что я прожил в Швейцарии 3 года, да, я прожил год в Америке, я много попутешествовал по миру, и разные везде есть люди, не могу сказать, что русские плохие или хорошие, никто не ни хороший, не плохой, вот реально никто, нет такого, что вот эта нация плохая, вот это хорошая У всех свои особенности, скажем так, но вот эта особенность, действительно, я заметил в основном только у русскоговорящих почему-то, вот это вот неприязнь к чужой точке зрения Вот в Америке был, да, там в Европу всю исколесил а сколько вот я раз я говорил, что я вегетарианец, я говорю в ресторане перехожу, говорю нет нет я вегетарианец, все говорили а да мы понимаем хорошо извините вот мы вам вот это дадим это дадим. Как только с какими-то знакомыми встречаюсь а в основном что что идет это идет агрессия, она может быть скрытая агрессия типа а что это ты что больной, а когда я узнаю что узнают люди что я не пью, я говорю я алкоголь не пью Сразу же, это что больно, это не мужик, это не то и не то. И вот я чувствую, что это сразу идет агрессия, непринятие, непринятие чужой точки зрения. И меня это очень сильно обескураживает, как бы вот... Находясь, да, вот за границей, я вот это качество, как мне кажется, и перенял. И я в себе возрастил вот это качество характера, которое называется принятие, не одобрение, несогласие. То есть, то есть, рядом со мной может человек, быть, сидеть человек, который очень любит алкоголь, который, который ест мясо, и мне с ним будет комфортно общаться нормально, потому что я понимаю, что этот мир настолько огромный, настолько огромный, что в этом мире есть место для каждого. И у каждого есть своя точка зрения, и мы все способны мирно существовать. Просто не лезть в его сферу эгоизма. Вот я вот знаю, что, например, я не ем мясо, а он ест мясо. И вот я с ним договариваюсь, говорю, слушай, давай мы вот эту тему, это табу. У нас разные точки зрения, и просто ее не общаемся. Окей, все. У меня есть один товарищ, да, мой приятель, он вообще сатанист. Прям вот конкретно сатанист. А я верующий человек. Но тем не менее, когда я с ним общаюсь, я ему говорю, слушай, давай мы сделаем так. Вот на эту тему у нас с тобой разная точка зрения, мы ее с тобой не обсуждаем. Вот вообще просто вот любая религиозная символика, атрибутика мы не обсуждаем с тобой. Он говорит, давай. И все, мы, мы хорошие друзья. И на нас, как говорится, Господь Бог, на нас, грубо говоря, вот эта тема религиозная, она нас не разводит, она нас не делает врагами. Потому что у него есть качество характера принятия, и у меня есть качество характера принятия, я не одобряю. Я не соглашаюсь, я считаю это неправильно быть сатанистом. Но тем не менее, я говорю, окей, пускай это будет, пускай это будет. И поэтому я с ним нормально общаюсь, мы с ним друзья и хорошие приятели, мы дружим, общаемся, все хорошо, проблем нет. Но вот что, например, я понял касательно Ютуба, да, что люди не готовы терпеть чужую точку зрения. Некоторые люди, например, я записываю ролики также на философские темы, да, вот недавно там записывал про, про Бога, да, что является Господь Бог личностью или не личностью, а как это на нас отражается. И человек, например, не разобравшись с, этом, с этим, да, сразу же пишет, Антон, это все неправильно, ты говоришь какую-то ерунду, это полный бред. Но это не бред, потому что это написано во многих священных писаниях. Многие святые об этом говорили. Я просто своим языком рассказал то, что они сказали. И как бы сразу говорить, что это бред. А может быть, бред это то, что ты думаешь, приятеля? Вот может быть такой, да? Но ну, как бы я беру авторитетные источники, авторитетные источники, да, и не один. А у тебя что за твоей спиной? Только твое собственное мнение не могу при, при, принять, как говорится, и согласиться с тобой в этом. В общем, к чему я это все говорю? К тому, что нужно быть готовым, что хейтеров обязательно будет. И YouTube-площадка, я смотрю, она никак совершенно не борется с этим. Потому что там хейтеры, они могут быть, опять же, что называется, имперсональны. То есть ты можешь зарегистрировать какой-то значит, аккаунт значит написать какой-то там вымышленный там свой логин придумать себе имя придумать любую левую картинку поставить и ходить всем говном обливать я уверен я уверен что если бы была бы социальная сеть или какая-то площадка где ты регистрируешься по паспорту ты предъявляешь паспорт ты предъявляешь свою отдельную фотографию ты делаешь свою подпись и ты даешь счет на оплату коммунальных услуг, где написано, что ты живешь по этому адресу То есть какое-то подтверждение твоего адреса И тогда я, уверен, тогда, я уверен, хейтеров было бы намного меньше Потому что, может быть, площадка бы первоначально информацию скрывала Но если бы ты, например, жаловываешь на человека и говоришь Он меня там оскорбляет, он мне угрожает, он мне то, он мне все. Ты на нее жалуешься, и вот эти сведения сразу, всей все твоя переписка с человеком, все его данные при регистрации, которую он указал, сразу же отправляются в отдел милиции, и на нее заводится дело. Мне кажется, тогда бы, было бы проще, потому что это идет, на мой взгляд, от безнаказанности. Потому что если человек, например, лично мне, лично мне скажет гадость, да, то он как минимум нарвется на то, что, как говорится, я ему гадость скажу в ответ, а как максимум, как говорится, я с ним подерусь. Я как бы ходил на бокс несколько лет, я умею драться, и ну, как, как максимум получит пощам от меня. И это останавливает человека, он понимает, что есть наказание, хотя бы, хотя бы теоретическое, что я палку могу взять, у меня есть газовый баллончик, у меня кастет я могу врезать кастетом. Я могу это сделать и думать: блин, а нафиг надо, лучше я спокойно себя буду вести. А когда ты понимаешь, что наказания никакого не будет, потому что ты через три прокси зашел, через левые аккаунты, у тебя наказания никакого не будет, ты можешь всем срать и всем делать хуже. А если здесь возникнет некое правовое поле, где тебя могут подтянуть, так сказать, за твой язычок, то ситуация это будет совсем по-другому. И мне кажется, что как раз-таки неотвратимость наказания, она и способна снизить количество вот этого хейта, вот этого негатива в интернете. В общем, все, что я хотел сказать. В общем, будьте здоровы, да, будьте готовы, что если вы запиш... будете записывать свой блог, у вас будут такие личности. Я думаю, что, может быть, через полгода я запишу еще один блог на эту тему и напишу свое, так сказать, Свои правила, как я понял, как нужно на это реагировать Потому что пока я еще, так сказать, в процессе Я выслушал много разных точек зрения, много, много разной информации, что советуют люди Но одно дело, знаешь, когда тебе советуют, когда ты читаешь в книге, да? А другое дело, когда ты сам это проживаешь Это все равно все знаешь, вот взять книжку, как, как, как, как водить машину Но вроде все легко и понятно, влево-вправо, газ, тормоз все. Ч -ч -ч четыре кнопки, лево-вправо, газ, тормоз но попробовать сесть и сам поехать. Совсем другое дело. И тут то же самое, что как бы теоретически я знаю, что нужно делать, да? а практически, как вот это, я вот сейчас вот так сказать в самом, в самом так сказать, активном процессе. Так что скоро запишу видео, поделюсь с вами. Ну все, ребят, давайте увидимся. Пока.